Здравствуй, Дедушка Мороз! Мы волшебный этот праздник ожидали целый год и желаний много-много разных загадали наперед. Ну а самое большое наше желание от проекта Корпорация ЗУС, корпорации здоровых, успешных и свободных, сделай так, чтобы ни один ребенок на свете никогда не болел. И еще маленькая-маленькая просьба: укажи, пожалуйста, нашей корпорации, как нам как можно быстрее добежать до самой высокой ступеньки карьерной лестницы компании «Арифлейм». А мы будем очень стараться. Мы ждем от тебя весточки и выполнения наших желаний. А мы будем очень-очень стараться. Спасибо, Дедушка Мороз!